принятой версии Коми происходит от названия реки Кама. Буквальное название Коми можно понимать как житель. Сами представители республики иногда называют себя зарядами. Это слово означает живущий на границе. Начнем с того, что поприветствуем Большая часть населения также знает русский. Народный язык преподается во всех школах. Существует примерно 10 диалектов, каждый из которых относится к определенному региону. Поздоровались? Можно и начинать. Разрешите представить национальные наряды Республики Коми? Мужской. Мужчины были не тревогти в одежде, сшиты из холста рубаха, косоворотка. Костюм для мужчин был однотипным у всех жителей Коми. Исключение составляла верхняя зимняя одежда нижнемцев, э, проживавших на самом севере. Верх также является элементом наряда. Его можно тянуть по поверхности наряда. Узорным, вплетенным и легким поясом, как пояса в этом наряде. важным элементом женского наряда, потому что указывает на социальное положение его многое я не знаю. Я вышла, но сбежалась не прячь волосы, не носить лобки. Водом служил опушь, пол, полосок тканей, лента, полясков. Выйдя детям женщины прикрывали волосы платком или кокошником. Женщины в возрасте носили платки темного цвета. Маш, а ты знаешь, как будет на языке воля, как ваше настроение? Нет, а ты? местных жителей, как у них настроение. А как насчет еды? Точно, в республике Коми очень вкусные блюда. Давай тоже покажем их нашим зрителям и угостим жюри. Кухня Коми известно рыбными, мучными, мясными и овощными деликатесами. Мясными продуктами в рационе Коми-Пермяков являются телятина, свинина и баранина. В северных районах Бережателем пищу с лопатками и А мы подготовим для вас два блюда. Первое, что мы вам представим, это будет каша. Варить кашу могли на открытом огне или в горшочке в печке. Как правило, народ коми всегда добавлял в кашу грибы, орехи и ягоды нас для вас заготовлено еще одно блюдо, так как для кроме пермика, нянь, то есть хлеб, очень теплое и ласковое слово. Это не только основной продукт питания, но и символ богатства и счастья. Спасибо большое Республике Коми. Ребятки, заберите тексты свои. Итак, а мы с вами продолжаем наше путешествие.